В последнее время я часто слышу о личных границах, о том, что их надо уважать, их надо оберегать. И подумал, а ведь я всю жизнь и как человек, и как тренер занимаюсь как раз устранением этих границ, размытием их, общением и жизнью без границ. Как же так? Безусловно, сам термин «личные границы» несет в себе смысл, и не просто так его используют в психологии. Часто это связано с тем, чтобы научить человека ценить себя, ценить свои желания и нежелания, уметь говорить «да» или «нет», в зависимости от того, что тебе надо. И в этом плане личные границы, конечно, полезны. То есть, умение... Уважать другого и уважать и ценить свои желания и поступки в этой жизни. Все в порядке. Но когда человек использует эти понятия для чего-то другого, я рекомендую вам понаблюдать, для чего, зачем он использует этот термин. Личные границы. Чего он таким образом хочет достичь или чего избежать? То есть мы можем использовать личные границы в созидательном смысле для нашей жизни. Это будет повышать удовольствие от этой жизни, эффективность того, что мы делаем, улучшать наши отношения. А может, наоборот, быть защитами, может быть разрушением отношений, усложнением коммуникации. Откуда другой человек может знать, в каком месте у тебя какая граница? Мы же об этом не предупреждаем в нашей жизни? Мы же не носим на себе вот такие карточки с названием «Моя граница 50 сантиметров» или «Моя граница начинается в том месте, где вы больше чем 3 секунды посмотрели в нее глаза». Более того, вот так называемые наши личные границы – хочу, не хочу, приятно, неприятно, допускаю, не допускаю – они и у нас все время плавают, и большинство из нас не всегда даже может предсказать, а что и как я отреагирую в этот момент. То есть в данном случае понятие границ весьма искусственно. И в данном случае часто другие люди просто даже не могут их не понять, не почувствовать в этой ситуации, потому что мы сами тоже не можем их по-настоящему выразить. И проявить. Конечно, было бы здорово, если бы мы в наших отношениях там, заранее могли четко и ясно посылать друг другу зеленый свет, желтый, аккуратно, осторожно, красный, стоп. Кстати, мы учимся это делать на наших тренингах, связанных с общением и развитием сексуальности. Да, это специальное упражнение на умение передавать такие сигналы, слышать их и уважать эти сигналы. Но это не о границах. Это разговор о том, что я сейчас хочу, что я могу в этот момент, и в данном случае я тебе ясно даю это понять. Я не защищаюсь, а нахожу с тобой точки соприкосновения, то есть зоны сотрудничества или области совместного наслаждения и удовольствия. Потому что давайте будем честными. понятие граница, это прежде всего что? Разъединение. Это прежде всего защита, да? это прежде всего противопоставление. И вот использование вот здесь понятия границ, на мой взгляд, сильно-сильно усложняет человеческие отношения. Порождает в другом страх что-либо делать, порождает во мне закрытость и погружение в свою скорлупу, и разрушает возможность коммуникации. Я провожу такой эксперимент. У меня на тренинге, посвященные управлению эмоциями, в первые буквально минуты тренинга я предлагаю участникам незнакомых. Мужчины, женщины разных возрастов и э, даже разных стран, в том числе, кстати, и не только христианских, я предлагаю определить по пятибалльной системе, просто глядя на человека, степень вашего доверия к нему. Ну, от одного до пяти. Три, четыре, пять люди ставят, а потом я еще прошу выразить это через приветствие. Ну, отвернуться, кинуть головой, пожать руку, приобнять или полностью всем телом на пятерку обнять. И первоначально люди, да, если я бы сказал, вот возьми и обними, не могут это сделать, или если это делали, то это было некое внутреннее насилие над собой. Но когда мы вместе с ними разбираем и понимаем, что наше доверие зависит от нашего решения доверять, и недоверие это следствие того, что я отношусь к миру как опасности, к людям как тем, кто может совершить насилие, агрессию в отношении меня, и я должен от них и от этого мира все время защищаться, и что это мешает мне строить отношения и наслаждаться ими. И как только мы вместе разбираемся и понимаем, что наше доверие это следствие того, что мы хотим узнавать этот мир, раскрывать его, строить отношения с другими людьми и тем самым получать больше удовольствия от жизни, буквально через 10, максимум 15 минут тренинга люди, когда я попрошу их выразить свою степень доверия к другому человеку, одновременно не сговаривать, в большинстве случаев друг друга обнимают. У них только что, казалось бы, были границы, куда они делись за 10 или 15 секунд или минут. То есть, если бы я изначально им начал сейчас говорить про личные границы, их надо уважать, их надо ценить, будьте внимательны и так далее, охранять свои границы, уверяю вас, в лучшем случае они бы пожали друг другу руки а тем, что я убрал это понятие границ, и наоборот, заговорил о доверии, о сотрудничестве, о чувствовании друг друга, я позволил этим людям начать строить соседательные отношения. Поэтому мой совет, не злоупотребляйте этими понятиями. Ведь то, что сейчас в мире происходит, вы заметьте, строят и укрепляет новые и новые границы. Границы между государствами, странами, народами, идеологиями и религиями. Огромное количество границ, люди это сооружают, а что это разве не связано с тем, что в психологических отношениях точно так же люди строят границы здесь, они строят здесь, потом вон там, потом везде, и мы уже все в границах, границах, границах. Именно поэтому мое отношение к термину «личные границы» и особенно призыв быть к ним внимательными, их охранять и оберегать, мое отношение неоднозначное. И когда я, например, вижу, да, как, ну, предположим, ребенок-подросток заявляет родителям, которые хотят ему помочь или его поддержать, или что-то предложить, не влезайте в мои личные границы. А если он еще где-то это вычитал в психологической литературе, то это он сейчас уже будет говорить научным языком. На самом деле это проявление просто безответственности подростка, его незрелости, его нежелание находить общее со своими родителями. Вместо этих границ их культивирования, Желательно все-таки учиться, как убирать эти границы и идти навстречу друг другу, как между народами и странами, так и между близкими людьми, если мы хотим строить что-то вместе. Я часто повторяю, и это пригодится в любой области жизни, где внимание, там и энергия. И если внимание человека направлено на создание границ, на защиту границ, на то, чтобы их оберегать и культивировать, то соответственно границы будут возникать новые и новые, они будут все уже уже, человек на каждом шагу будет с ними встречаться, эти границы будут в человеческих отношениях. Ни о какой свободе, развитии, расширении, получении удовольствия от жизни, совместном сотворчестве и сотрудничестве не будет и речи. Мне кажется, хватит, хватит строить границы, хватит на них педалировать внимание. Они и так есть. Их и так много в каждом человеке, и во мне в том числе, и в окружающих. Нужно заниматься не культивированием и защитой их, а наоборот на заниматься снятием их, расширением. Сделать так, чтобы мы искали не то, как защищаться от друг друга, а как наоборот помогать друг другу выходить из своей скорлупы и вместе вместе строить этот прекрасный мир. Поэтому, когда я говорю, чем я занимаюсь, я создаю мир, в котором хочу жить, то, как вы догадываетесь, это мое поведение, и это моя открытость к этому миру. Ну, а если мы вместе, то мы вместе создаем мир, в котором хотим жить. И, значит, для этого надо убрать границы и идти навстречу другому. Вот об этом разговор, и вот я бы хотел, чтобы мы понятия личной границы использовали по назначению. И наше назначение в этой жизни... Жить, убирая границы в большом прекрасном мире вместе. Вот поэтому, друзья мои, взрослые люди не должны быть как подростки. Мы ценим себя, мы любим себя. Важно при этом понимать, что ты хочешь, что ты не хочешь, и понимать, что это все время будет меняться. Уметь в данный момент говорить «да», «нет» или «может быть», слушать других и видеть других людей, бережно, уважительно к ним относиться и находить не то, что нас разделяет, а то, что нас может объединять. И вот в этом я как тренер, как человек, как мужчина, как практический психолог и вижу мою цель, я надеюсь, в этом мы с вами друг друга понимаем. Всегда говорю, когда человек использует тот или иной, Психологический или около психологический термин или слово, слушайте не слово, а задавайте себе вопрос. Почему? Зачем? С какой целью человек это использует? И тогда вы лучше будете понимать, как помочь ему освободиться от предубеждений, страхов и своих границ. Удачи вам на этом пути!